Армения за 30-летний период совершила невиданные акты вандализма на оккупированных территориях против культурно-исторического наследия Азербайджана, разрушила и сквернила исторические, культурные и религиозные памятники кладбища. Для них не существует религиозно-нравственных ценностей. Об этом свидетельствуют фотографии, отражающие разделение траншеи, могил двух сестер на азербайджанском кладбище. Фотографии, в последние дни распространяющиеся в социальных сетях, сняты на кладбище села Юсиф Джанлы Агдамского района. Оккупировавший район в 1994 году армянские вооруженное формирование, выкопали траншеи на кладбище села, заложили мины. В результате часть могил была разрушена. Траншея разделила могилы сестер Сарынгюль и Тайеры друг от друга. Младшая сестра Сарынгюль и Тайеры Гюлюзага Хроманова в беседе с региональным корреспондентом Азертаж сказала, что на кладбище похоронены не две, а четыре сестры и мать. Цитата «Когда отец отправился на фронт во время Второй мировой войны, в нашей семье было пять сестер. Во время войны четыре сестры заболели и умерли, и были похоронены редком на кладбище».